Здравствуйте! Не все знают, как правильно применить устройство профильного трубогиба для гибких труб, чтобы не было больших мятин и резких перепадов. Если правильно сделан трубогиб, то работа с ним будет только в радость. Никаких перекосов не будет. Мне необходимо сделать дугу на теплицу шириной 3 метра и с профиля сечением 20 на 40 миллиметров. Как правильно сделать расчет длины профиля для сгиба такой дуги? Здесь применяем формулу 2PR или PD разделенную на 2. И длина профиля получится 4 метра 71 сантиметр. Итак, все по порядку. Этот трубогиб был сделан мною заранее. Многих может интересовать, если разница с какой стороной профиль вложить к роликам. Для меня разницы нет. А вот толщина профиля играет большую роль при прижиме его кареткой. Толщина этого профиля около 2 миллиметров. Прижим делаю на один оборот рукоятки. Больше нежелательно, потому что могут появиться большие изгибы и вмятины от ролика. На подающем ролике для хорошего сцепления с трубой сделана накатка насечки, что дает преимущество перед гладкой поверхностью. На каждом ролике имеются буртики ограничения, чтобы профильная труба шла ровно, без отклонения в сторону если не будет этим буртику то возможно что дуга при выходе будет кривобокой и неровной внимательно контролируем чтобы случайно профильная труба не выскочила из установки или так сказать не упала с ролика, потому что при повторном прогоне ее собьются ориентиры для прогона следующих дуг которые будут расходиться размерами изгиба делаю еще один оборот прижимного ролика и труба помаленьку изгибается от усилия их прогонка профиля на этом трубогибе не затруднительно так как он тщательно был подогнан по размерам и выставлен правильно по плоскостям что придает хорошей и не затруднительной работе с ним дошли прогонку профиля до конца и удерживаю за рукоятку подачи чтобы не было отката его назад еще раз делаю прижим каретки на один оборот каждый раз делаем одинаковые прижимы если нам необходимо сделать несколько одинаковых дуг Если одну дугу делаем то разницы нет начинаем третью прогонку трубы и видим как идет увеличение изгиба дуги быстрый изгиб дуги зависит от расстояния роликов друг от друга на этом трубогибе ролики стоят друг от друга на одинаковом расстоянии по 20 сантиметров эта прогонка профиля тоже подошла к концу и чтобы не было большой мятины от прижима ролика то за каждый раз прижима его на 5-7 сантиметров не доводим профиль до конца ролика делаю еще один прижим каретки это уже четвертый и возможно последний необходимо подобрать количество оборотов прижима каретки чтобы и последующие дуги были одинаковые дуги первого прогона в дальнейшем сделаю замену этой прижимной ручки на вороток с воротком будет более удобно работать наблюдаем как быстро изменяется радиус изгиба дуги при четвертой прогонке ее. По этому хорошо сделанному устройству трубогиба никаких отклонений в сторону не замечаю вроде бы все идет хорошо четвертый прогон профиля дошел до конца ослабевая прижимную каретку и вынимаю профильную дугу из-под роликов это уже вторая дуга поэтому и не делаю главное делать одинаковые прижимы каретки и все будет в норме вот такая ровная дуга получилась после полного прогона профиля через трубогиб с вами был канал делаем сами 36 до свидания